Итак, давайте воспользуемся для нашего звена АВ. Давайте нарисуем рисунок 4. Вот наше звено АВ рассматриваем в рассматриваемый момент времени. Мы уже знаем все про точку А. Скорость, ускорение и так далее. Давайте рассмотрим теперь, напомню, что скорость, например, в частности направлена каким образом была? По горизонтали вправо. Мы точно так же знаем, что скорость точки Б направлена что? Вверх, но мы, правда, пока не знаем модуля. Но мы знаем, что она направлена вверх. Итак, нам дано тело, это шатун. И нам даны две скорости, которые не параллельны друг другу. Давайте найдем мгновенный центр скоростей. Вот в этот момент оказывается, что тело совершает как бы вращение вокруг вот этой точки. Мы восстанавливаем перпендикуляр. Это был способ, которым я познакомил в предыдущем видео. И это у нас что? Мгновенный центр скоростей звена АВ. То есть в этот момент все точки совершают вращение вокруг, этой... вокруг этого центра П. То есть это тело как бы вращается в этот момент вокруг этого центра. В частности, кстати говоря, и точка С вращается. То есть, если я проведу вот эта точка С, если я проведу радиус СП, то есть окружность радиуса СП, то окажется, что скорость точки С, она направлена каким образом в С? Она направлена перпендикулярно этому радиусу. Ну естественно, повторюсь, поскольку это вращение, то мы для каждой точки можем написать, что в А вот в этом движении обратите внимание. Оно равняется чему? Угловая скорость вот этого звена, омега б Я напомню, что вне зависимости от того, какой мы выбираем, давайте я напомню, чтобы вы поняли, как это применяется. Я вам показывал, что когда рассказывал, что вот эти характеристики зависят поступательно от выбора полюса, а вращательные они вот этот момент, а вращательные они не зависят от выбора полюса. Посмотрите, это было в первом или втором видеофрагменте. Так вот, и здесь мы всегда говорили, когда рассматривали это уравнение, мы говорили о вращении вокруг точки А. И соответственно, угловую скорость мы брали в этом вращении. Но поскольку это известный факт, значит, если мы возьмем другой центр вращения, то характеристики поступательной части, в данном случае вместо точки А, мы взяли в качестве полюса точку П, Оказывается, что у нее это мгновенный центр скорости. У нее вообще по определению скорость равна нулю. То есть, эта часть равна нулю. А вот эта часть, угловая скорость вращения звена, не изменится. То есть, это у нас одно и то же число. Вот каким образом мы применяем вот эти сведения. То у нас омега А, значит, будет, то есть, вот эта скорость по модулю, она будет равна угловая скорость умножить теперь на какой радиус? Теперь это уже радиус, что? PA. Соответственно... А VA у нас, эту скорость мы уже знаем по модулю. Неважно, мы рассматриваем ее при движении с кривошипом точку, или при движении с шатуном. Скорость абсолютная, она будет везде одинакова. Далее, ПА мы тоже можем определить. Почему? Потому что у нас, напоминаю, геометрия вся была задана. У нас вот этот угол был 30, а АВ у нас было что? 60. То есть тоже дано было. Но точно так же мы можем записать, что и скорость точки Б. Это что такое? Это опять вращение, та же угловая скорость на радиус уже точки Б. То есть точка Б в, в этот момент как бы совершает движение по вот такой окружности. Точка С совершает движение по вот такой окружности. Точка А совершает движение вот по этой окружности. Точка С соответственно совершает движение с той же угловой скоростью вокруг того же центра. То есть П. C. Итак, вот все это мы можем решить элементарно. В частности, из этого уравнения мы сразу можем решить. Вот два известных, третье неизвестное мы можем определить сразу. Омега ВС равняется у нас чему? ВА делить на ПА. Ну, а А мы можем определить каким образом? Как ПА это что? Б, то есть гипотенуза. То есть вот из этого из этого треугольника. ПА это катет прилежащий. Значит это у нас что? Гипотенуза умножить на косинус 30 градусов. Таким образом, это у нас все будет равняться... Ну то есть это решаем. ВА мы уже знаем чему равно. В мы знаем, чему равно. Оно у нас было равно чему там. Мы его находили 15 сантиметров в секунду, то есть равно 15. Делить на АБ у нас 60. И косинус 30 это у нас, соответственно, корень из 3 на 2. Давайте, ладно, так и напишем. Корень из трех. На 2. То есть, это у нас будет омега бц. Это что будет? 62 это 30. 30 и 15 это 2. Единица делить на 2 корень из 3. Или 0,5 делить на корень из трех. И это приблизительно равняется. Давайте. Корень из трех. Ну, давайте, ладно, вычислим. Значит, 0,5 делить на 3 корень 2 ноль пять делить ноль двести это будет ноль округляем там ноль двести радиан в секунду итак мы определили омега bc. Теперь мы можем сразу отсюда исходя, сразу найти что? Модули скорости b и скорости c. Направление их мы тоже знаем, повторю, из графического построения. pb и pc мы тоже можем определить. Теперь давайте, ладно, закончим с ВБ, поскольку нам это будет достаточно просто. То есть 0,289 умножаю. А ПБ это у нас что такое? Это у нас ПАБ, то есть гипотенуза умножить на синус 30 градусов. То есть... 0,289 умножить на 60 умножить на одну вторую. Или это мы можем вычислить и поточнее даже. Это у нас будет сколько? 30. Это у нас уходит единица. То есть 3 умножить на 2,89. 3 умножить на 2,89. Это будет 8,67 и 67 сантиметров в секунду. То есть мы определили скорость точки B. Она направлена по вертикали вверх. И по модулю она равна 8,67 сантиметрам в секунду. Далее. Ну что ж, осталось только определиться теперь с вектором точки C. С. Но для этого нам понадобится определить э, радиус ПЦ, Радиус, по которой вращается, мгновенно, происходит мгновенное вращение точки С вокруг мгновенного центра скоростей П. Он тоже определяется из этой геометрии, потому что, напомню, нам дано вот это расстояние. Это расстояние у нас чему равно? АС было равно 20 сантиметрам. АП мы определили. И этот угол равен что? 30. То есть из треугольника АПС. Опять я напоминаю, помните, говорил элементарные сведения из геометрии. Это у нас 20. Этот угол у нас 30 градусов. Этот у нас сторона, где у нас ПА вычисленная была. а Мы там не вычисляли. Мы сразу написали 60 на корень из 3 на 2. Да? 30 на корень из 3. То есть 30 умножить на корень из 3. А это у нас сторона СП. Мы можем применить просто элементарно что теорему косинусов. Эта теорема у нас позволяет нам определить сразу, что СП в квадрате равняется чему? там А квадрат, то есть 20 в квадрате. Плюс 30 в квадрате умножить на корень из 3 в квадрате 3. И значит у нас что? Минус 2 АВ. 20 умножить на 30 корень из 3. И умножить на косинус 30 градусов. Косинус 30 градусов. Это у нас что? Корень из 3 на 2. И соответственно получится что там у нас? 400 плюс 900 градусов. На 3 это сколько у нас будет? 2700. Минус. Двойки уходят. Здесь у нас что? 3. То есть 20 на 3 это будет 60. 60 умножить на 30. Итак, 60 умножить на 30 это будет 1800. Итого это равняется. Здесь у нас... 900, 400 плюс 900, 1300. Итак, у нас cp равняется, cp равняется корень из 1300. Давайте прибегнем теперь к помощи калькулятора. Хотя мы можем оценить эту штуку, но давайте не делать этого. Там будет где-то в районе 35, я думаю, где у нас корень квадратный. 36 36 056 36 056 сантиметров приближенно ну вот мы определили cp подставляем сюда и определяем скорость точки c по модулю это будет значит омега bc мы его находили 0 289 0289 умножить на 36. 056. Мы это округлим. Значит, 36. 056 умножить на 0289. 10 и 420. 10 и 420 сантиметров. В секунду итак мы решили нашли ответ на некоторые вопросы которые у нас перед нами стояли теперь что нам предстоит дальше делать Подождите, подождите, 900 на 3, да, все правильно, все правильно, минус 600 на 3, так, все правильно. Давайте теперь просто проверим. Дело в том, что при вращении тела, вот у нас дано тело, да, шатун, просто проверим правильность решения следующим способом. Вот это тело вращается вокруг вот этой точки. Что это означает? Что точка Б совершает, как бы, мгновенное движение по вот такой окружности. Точка С совершает вращение вот по такой окружности. То есть у нее радиус больше. А точка А совершает в это время движение по вот такой окружности. Что это? У нее радиус еще больше. Что это означает? Что по модулю скорости всех точек на этой окружности будут меньше, чем скорости всех точек на этой окружности. И, естественно, обе эти скорости будут меньше, чем скорости вот этой точки. Это значит, что у нас должно выполняться следующее неравенство. Скорость точки B меньше, чем скорость точки C по модулю. И меньше, чем скорость точки А у них, у обоих по модулю. Давайте проверим. Скорость точки B 8,5 здесь 10,5. Выполняется скорость точки A у нас 15. То есть это не неравенство выполняется. Это просто для того, чтобы проверить, возможные, проконтролировать возможные ошибки. Можно делать такие вещи. Продолжение в следующем фрагменте.